Здравствуйте, я очень благодарю всех, кто сегодня присутствует и смотрит мою лекцию. 2020 год будет только подготовкой к глобальным изменениям. Существует инерция при смене таких крупных циклов, и сами изменения могут проявить себя к концу 2021 года, ноябрь-декабрь. Там будут затмения 19 ноября и 4 декабря 2021 года. Между ними в коридоре затмений маленькое расстояние около 14, 14 дней. И между ними также будут три субботы, что является древним ключом для грозных событий. При этом сформируются мощные квадратуры между Марсом и Юпитером, и Сатурном, и Ураном в коридоре затмений. Это время, когда может начаться мировой экономический кризис осень 2021 года, это мое предположение. Далее, если мы посмотрим астрологический прогноз ситуации, еще раз скажу, что я делаю этот астрологический анализ в тропическом зодиаке, он, на мой взгляд, работает точнее именно для мировых событий. 20, 21 и начало 22 года могут быть только подготовкой к большим изменениям. Самые крутые, ну, крупные изменения для России начинаются в конце 2022 года, с переходом на 2023. 2023 год – это будет окно больших перемен, и может произойти то, что мы сейчас даже не предполагаем. Но могут быть очень крупные изменения именно в нашем государстве. Это не предсказание, а пока предположение, что на, а, в внешнем контуре будет нарастать экономический кризис, а у нас будет окно возможности выскочить из-под удавки западного мира и либеральной экономики. Давайте посмотрим сейчас график а, поворота вектора времени. Если мы посмотрим по графику вектора времени, то 2023 год дает проекцию, на 1985 год, когда в марте к власти пришел Горбачев, и началась эпоха Горбачева. А вот сегодняшний 20-й год – это проекция на 1988 год. Поэтому, вот как пользоваться этим графиком? Во-первых, это все-таки в первой части пророчества подробно говорится, сейчас мы не будем к этому возвращаться. Но если кратко, то нужно... По этому вектору времени горизонтальная черта а, показывает нам 20 век до 2004 года. Линия, которая идет вверх, рано или поздно должна по экспоненте оторваться от а, проекции на 20 век и пойти в, резко вверх. Это видно по той диаграмме, которую а, мы давали в первой части проворочества, и сейчас вы можете на нее посмотреть. То есть у нас еще пока сохраняются некие аналогии с, с годами, которые дают проекция на 20 век. Вниз сможете посмотреть соответствие годов. У нас сейчас ситуация в чем-то зеркальная, зеркальная к текущему времени, и отражение некоторое прослеживается. То есть это 20-й год проецируется на 88-й, а 85 на 23-й, то есть это время Горбачева. Это было сумбурное время и много неадекватностей или просто глупостей в государстве. И я помню хорошо это время, мы все задавали друг другу вопросы, это дело добром не кончится, и сами себе отвечали, да, это просто так не кончится, смотрим еще раз график. Это время той дури, которая была при Горбачеве и начало развала государства, и Горбачев ничего не делал внутри страны, чтобы спасти государство. Дальше по графику вектора времени еще два года, если мы удаляемся вглубь 20 века. Так называемая эпоха похорон, и только проекция с 1982 года, эта проекция дается на 2025 2026 года, дает нам эпоху Брежнева, а это уже классика социализма 20 века, чисто советское время, СССР. А вот это время с 1985 года, которое проецируется на 2023 год, это когда Горбачев пришел к власти. Он пришел к власти в марте. Это был уже упадок советской эпохи. И вот эта вот непонятная ситуация, которая там происходила, она зеркалится на нашу сегодняшнюю ситуацию. Сейчас на самом деле трудно сказать, как события будут разворачиваться именно сейчас. Это трудно сказать из-за влияния золотого века, который, напомню, начался только 15 лет назад, очень маленькое время прошло. И все же в 2023 году возможны большие перемены у нас в государстве и в руководстве страны в том числе. Так как 2023 год проецируется на 1985, когда пришел к власти новый человек. Вот новый человек после длительного правления Брежнева. Горбачев тогда пришел. Это окно возможностей. И это будет тот момент, когда Юпитер, ну, с, с астрологической точки зрения, когда Юпитер пересечет границу в знаке Тельца, соединится с Раху и далее пойдет на соединение, на соединение с Ураном. Знак Тельца для страны Водолея, России. Это перемена основания. Может быть, не обязательно перемена власти как таковой, ну, там, президента или премьер-министра, скорее, это перемена основания, основ государства. Можно, конечно, сказать, что это будет революция или тот самый беспощадный русский бунт, которого уже боятся в руководстве страны, мы даже слышим такие высказывания. А, а может быть, изменение конституции – это тоже основа государства. По графику проекции даются где-то на 20, 2023 год. Но вы э, имейте в виду, что это не, не точно. прям вот взяли и по графику отсчитываем, а, что есть какой-то люфт, вот, какой-то допуск чуть раньше, чуть позже. Но окно возможностей открывается именно в 2023 году. Э, ситуация начнет себя проявлять чуть раньше, в 2022 году, в октябре-ноябре и полностью может себя проявить в 2023 году с марта по июнь.